Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты VATOR-10, настройка заголовка и окончания чека. Для программирования заголовка и окончания чека на кассовом аппарате VATOR-10 необходимо войти в настройки, выбрать кассовый чек. Текст с шапки является заголовком кассового чека, в котором обычно указывают приветствие и наименование компании.